Всем привет, дорогие друзья, друзья, меня зовут Тоби Маршалл, и сегодня в своем видеоролике я расскажу вам о топ-5 бюджетных микрофона для начинающих ютуберов. Ну что ж, погнали. Ах да, друг, пока не забыл, моя личная просьба подписаться на мой канал, поставить лайк, и чтобы не пропускать новые ролики, поставить колокольчик. Ну и можешь и комментарии написать. Так, хватит разглагольствовать, приступаем. А на что 5 бюджетных микрофонов начинает конденсаторный микрофон Samsung? Точное название будет написано. Его можно приобрести на Алиэкспрессе. Микрофон поддерживает USB, и его основным плюсом является большая мембрана, способная уловить до... мельчайшие особенности голоса. Еще, наверное, один плюс, то что к нему не стоит покупать фантомное питание. Но по непонятным мне причинам этот микрофон на ютубе встречается довольно-таки редко. На четвертом месте у нас расположился довольно-таки бюджетный микрофон, а точное ему название BM800. Это конденсаторный микрофон, который использует очень много лазблейчиков. И иногда этот микрофон использует студии, но так как он студийный, и к нему придется докупать фантомное питание, чтобы микрофон работал гораздо лучше. Но ничего не поделать, придется приобрести следующее место. На среднем месте я оставил микрофон LK-F200TL. Это микрофон с приятным дизайном, микрофон с двумя входами USB и мини-джек. Довольно-таки спорное решение. Почему вы скажете спорное? А я отвечу, потому что не у всех есть лишний USB разъем. Также в микрофоне есть две крутилки, это настройки громкости и шумов, и также в комплекте есть полфильтр. Следующее место. На втором месте располагается король бюджетных микрофонов, потому что он очень дешевый, и этот микрофон называется SF666. За столь маленькую цену мы получаем подставку, треногл и конденсаторный микрофон, который подключается через мини-джек. Этот микрофон вам хватит надолго и с головой, но все же в будущем его придется заменить. Сами понимаете, идем дальше. Ну а на первом месте у нас располагается микрофон фирмы Samsung и его название Meteor. Это хороший конденсаторный микрофон, который оправдывает свою цену. У большинства даже крупных каналов он присутствует. Он подключается через USB, и им удобно пользоваться. И также у этого микрофона присутствует хороший внешний вид. Дорогие зрители, спасибо, что вы досмотрели мой видеоролик, я думаю вам понравилось, желаю всем удачи, всем пока.